Чеченцы вроде устраивает положение дел на сегодня в регионах. Чеченцы ходят в футболках Ахмат, хотя никакого отношения к власти не имеют. Но таких, такие тоже найдутся. Как говорится, в семье не без уродов. Войдите, пожалуйста, в положение. Не может же вся, весь народ чеченский быть таким одинаково правильным. Не может. Среди нас есть и такие, как Кадыров, Делимханов, Иудов там, и прочие. Вот. Но есть и такие, как Дудаев, Масхадов. Яндербиев и так далее. Добрый день! Расскажи о своем отношении к чеченским миллиардерам Байсарову, Арсамакову, Джабраилову и другим. Как они относятся к идее независимости Чечни? Ну, как-то открыто свое хорошее отношение к этому они не об, они о нем не говорили. Поэтому мы полагаем, что, наверное, у них отношение к этому не очень хорошее, учитывая, что они не, не столько чеченские миллиардеры, сколько российские. Свои капиталы многомиллионные, миллиардные они сделали в России, живут они в России, бизнес у них все в России, так что это обычные российские бизнесмены, миллионеры, миллиардеры, только чеченского происхождения. Соответственно, и отношение к вопросам, Нашей государственности, нашей независимости у них будет а, с корректировками на их бизнес, на их а, капиталы. А их капиталы и их бизнес может пострадать в ситуации нашей независимости. Но они так думают, То есть у них есть какие-то риски. А вдруг там начнут на чеченцев как-то давить и так далее. Они могут оказаться... Поэтому я думаю, они будут, наверное, иметь негативное отношение, скорее всего, к этому. Ну, а так, быть может, что у них там в сердце, мы, конечно, не знаем. Также, если по отдельности по каждому пройтись, то Байсаров это ну, вообще такой типичный как бы, представитель российского бизнеса, дружит с Кадыровым, ну, в общем, я думаю, он разделяет полностью политику Кадырова. Что касается Арсамакова, то, по-моему, уже даже и не миллионер. Его очень сильно переехали. Последняя информация о нем была, что его как типа под домашним арестом держат кадыровцы. Короче, что -то... изначально он с ними был в хороших отношениях. Кадыров даже его публично хвалил. Но потом что-то они, видимо, не поделили. Скорее всего, Арсамаков... Где-то не заплатил, там, не, не выделил какие-то средства, которые, наверное, в наглую, как путем рэкета, хотели у него отжать. И, в общем, они стали не друзьями после этого. Вот. Что касается Джабраилова, то то же самое изначально был в очень хороших отношениях с Кадыровым. Метил, насколько я понимаю, не, не Умара, а его брат, по-моему, как его звали, забыл я. Уссейн, кажется, Джабриловил зовут, могу ошибиться. Короче, его брат метил на должность премьера, но когда его не сделали премьером в Чечне, у них тоже отношения похолодали. Вроде как врагами не стали, но и друзьями тоже уже не являются. Но учитывая, что все они либо дружили, либо до сих пор дружат с Кадыровым, мы полагаем, что отношение к нашей независимости у них скорее всего негативное.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 Причем это делалось не от того, что там плохо было с едой, а просто к нам подселили, ну, в смысле, тоже посадили молодожен из Вьетнама. Муж женой. И что-то один день я замечаю, как они эту одноразовую вот, ну, заварную лапшу готовят на кухне, и прям мне ее так захотелось. Два раза в неделю нам давали делать закупки. И, в общем, на следующую закупку я купил много этой лапши заварной и поел ее. Правда, после одного раза, по-моему, мне хватило. В общем, больше я ее не ел.